Ну что, с наступившим 2020 годом, мои братья, не задроты, я бы, конечно, мог я бы, конечно, записать для вас э, смешную нарезочку, но после выхода обновы 0.0.0, у меня это не получается сделать, потому что у меня стало подлогивать во время записи, поэтому, походу, нарезок уже не будет. Ладно, ладно, шучу. Когда все нормализуется, я обязательно сниму для вас нарезочку, а пока смотрите эксперименты. Да, конечно, формат уже фиговый, но что делать, если я не могу ничего другого для вас снять? Ладно, надеюсь, вы приготовили теплый счетчик и укутались теплая дьявола. И я могу начинать. Погнали! Ho, ho, ho. Для начала я решил проверить, возможно, любить снежком квостиану. Вот честно. Мозер, как ты Дрова. Ты идиот, не, не убивай меня. Ты чё, неадекватный? Неадекватный, пошли. Ты иди... Не убивай меня. Иди вон, иди вон за ту стенку. Иди вон... Ты охренел. Иди приснись там к стенке. Типа, мы сейчас должны проверить, возможно ли сквозь стенку ранить. Стой там возле стенки. Я все слышу. Ты Неадекватный. Это не смешно, мне нужно видос снимать. Стой возле стенки. Прям вплотную. В угол. Вот в угол. В угол возле кучки. Вс, давай. Ранила? О! Ля! <смех> Работает. А, ну это не важно. А, все, я отказываюсь работать у тебя модератором на стриме. Так с немного косой? О, ля, сработало. Да, у нас все получилось. Я поначалу думал, что у нас ничего не получится. Ладно, переходим ко второму эксперименту. Следующий эксперимент у меня назывался Кучастом. Возможно, забраться на карте Snow Training Outside на балкон в режиме Безумно Санта? Как вы знаете, там он закрыт. Именно нижняя часть. Ну, мы решили проверить. Погнали. Чуть дебил? Давай, подсажи, подсади меня. Что ты делаешь? О, тут снежки! Да! А, их нельзя взять. Я нельзя взять. Нет, ну это прикольно. Да не убивай меня. Идиот. Ого, так реально... Смотри, а го реально, потом зайдем в реальную. А потом зайдем в реальные типа. Го потом зайдем э, в типа в нормальный, не закрытый. И, там по... и ты, ты станешь Сантой, и ты тупо туда залезешь. И будешь всех обстреливать. Так тебя никто не убьет тебя никто не убьет! Как видите, у нас это получилось сделать даже очень быстро. И, кстати, продолжение, как мы этим багом тролли игроков, увидите в следующем видео. А чтобы это видео вышло как можно быстрее, обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Да, обязательно лайк поставьте. И колокольчик не забудьте, чтобы не пропустить этот видос. Ладно, с вами был как всегда я, Джастин. еще увидимся, пока.